Японская кухня в Ставрополе. Кафе Восток представляет. Вкусные новости Ставрополя. Кулинарный блокнот. Роллы Френч. Состав. Рис, нори, креветка темпура, снежный краб, майонез, зеленая массага. Роллы Френч. Классика вкуса в оригинальном исполнении. Кафе Восток. Доставка. Шестьсот шестьдесят шестьсот С нами Новости Ставрополя вкуснее.